Здравствуйте, друзья! Перед началом выпуска «Так я слышал однажды» хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных людей, кто помогает нам в этом нелегкое время. Большое спасибо вам за теплые слова благодарности, за вашу активность и обратную связь, за моральную и материальную поддержку. Недавно ко мне обратился житель села Булгун, сейчас село Троицкое, с многолетней проблемой вывоза мусора и организация полигона, а также загрязнение речки Болгун. <реклама> <реклама> На, речке Болгун. На речке Болгун, куда наши... Наша администрация, СМО и РМО, вывели очистительное сооружение, которое они ввели в эксплуатацию, а просто-напросто из, из БАМа текут хикалии прямо в речку. Вывели трубу, большую трубу. Рядом, на, на, направо, находится колбасный цех, который тоже вывел трубу <coughs> ну, со стоками. Непосредственно в речку Булгунку. Рядом с очистителем находятся их помещения, которые ну, пришли в негодность давно. И туда забросали мусором, и туда забросали даже животных, трупы животных. А я ему не сказала, вот тут много шкур. Даже есть рукава от лунки, рукава, это называется, отходит от речки, такие, ну, называется рукава. Там даже шкуры сброшенные. Ну, организовали скотомогильник. Вот. Вот такая ситуация. И идет засорение. А в 70-м году построены эти очистительные. Но они, ни, ни, ни, они нигде на балансе не стоят. А их, не, их, не, их не, не, не вводили в эксплуатацию из-за того, что было легче вывести большую трубу. И считали, что это не речка, а балка. И вроде как это был природный резервуар, и туда это все фекали и стекались. Но это оказалась речка, речка. Потому что Минприроды приезжала, и это на карте обозначение стоит. Это приток Волги, Яшкуль и Волгунка. Это притоки Волги. Так что э, все вот эти хикалии текут по, по, по всей длине нашей луночки и соприкасаются с яшкой Лиликой И уже под хичиносом, под мостом, наблюдаются вот эти вот стоки. А когда вот это очистительные ставили, там, видимо, углубили, углубили булгонку, углубили, углубили, и несколько лет, пока наполнялось, это все не плыло. А теперь, когда уже наполнилось полностью вот, природный, как говорят, резервуар, то пошло через верх и пошло по, по, по реке. По реке пошло. Ну, по, по воде вот это вот. Родниковая, родниковая вода идет. И она уносит туда дальше на речку ярскую, вот ну теперь вот смотрите, там ниже, ниже, опускаемся, вот это вот, что, вот это вот что, там вот это белое, туда же никак не пройдешь, но там его не было памятника, а сейчас показывают что, а там раньше говорили там что-то другое, ну сейчас подъедем, я по по, -по, -по, -по, это, по ходу скажу вот теперь тут, тут мы такая дорога у нас, ну все равно сюда люди спускались и к месту расстрела. Как раз к месту погребения. Ну как, братская могила, вот сейчас я вам покажу, где. Ой, я прям, знаешь, расстроенных чувствах. Мы только воскресенье все видели, и вдруг появляется. На выгрузке и камень другой, и, и стенд стоит, и самое главное, ты знаешь, Максим, стенд стоит, а что там такое, я даже не пойму, я вот, я вот он сегодня выкинул, я вся в шоке, Людмила в шоке, она говорит, ничего себе, я стала звонить, я говорю, вы что, вы знаете, где это стояло? Конечно, знаем, прямо на месте, на, на, на, на вершине, но, говорит, подходили отсюда, и там в этой стене были лампадки ставили, mm -hmm. свечки, а сейчас там же оно обрушилось. Из-за того, наверное, что обрушилось. Или что, я не пойму. Дальше, дальше туда наниз, наниз. Мы сейчас с вами мы там как-то надо сделать, чтобы мы все это зафиксировали. Сейчас я вам покажу это. Сейчас я вам покажу. Ой, какой уже, слушай, у меня сил нету никаких. Ой, ой. один поле говорят, не воины. И хотят мне глаза запудрить. Я не понимаю, я не понимаю. Вообще. Нет, сюда, сюда, сюда, сюда, на ту дорогу, Чтобы нам же обозреть эту. Харигади, Сади я улаби, я улаби, Тот Хотелось бы винить только администрацию целильного района и надзорные органы. Вы вы видели, что на закрытом полигоне люди все равно вывозят мусор и бросают, где попало. С мыслью, а что я могу сделать? Моя хата с края. Уважаемые жители нашей маленькой, но гордой республики, наше благополучие находится в наших руках. С уважением, Максим Цыдянов. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале.